Любите что-то выше, любите что-то больше, что-то такое, в чем вы потеряетесь, чем вы станете одержимы, но не сможете владеть. Любовь приносит огромные трудности, но она также может принести огромную радость. Нужно быть очень-очень бдительным, Потому что любовь лежит в основе нашего химического строения. Если человек бдителен к своей энергии любви, все хорошо. Всегда любите что-то большее, чем вы сами. И вы никогда не проиграете. Всегда любите что-то большее, чем вы сами. Люди склонны любить меньшее, нижее. Меньшим и нише можно управлять. Меньшим и низшим можно распоряжаться. И вам хорошо рядом с тем, что вас меньше и ниже. Потому что у вас возникает иллюзия собственного превосходства, что удовлетворяет эго. Но если вы начинаете строить на любви эго, вы движетесь в направлении ада. Любите что-то высшее, что-то большее, что-то такое, в чем можете потеряться и чем не можете управлять. Чем можете быть только одержимым, но не можете владеть. Тогда эго исчезает. А когда любовь лишена эго, она молит.